следующая парочка для прогноза у нас мужчина, также овен, лев, стрелец иногда скорпиончики тут бывают если они слишком активные, деятельные мужественные, боевые и дама, дама пентаклевая дама хозяйка, дама для которой важны денежки стабильность, материальная заинтересованность очень большая это Козерог, Телец или Дева. Давайте смотреть. Так, позиция ⁇ любовь. Интересно. Ближайшее будущее. Насколько серьезно настроен? Выдет ли он вас своей женой? Негатив. Судьбоносность вашей встречи, как он относится к семье в принципе и вероятное развитие события в дальнейшем. Смотрим. Конечно, очень интересное сочетание. Конечно, если говорить о чувствах, то это да, это любовь. Но любовь человека, ну, помимо того, что просто любовь, но еще у вас здесь выпал... Мужчина, связанный с воздушной стихией, но рядом с шутом он назначает человека эмоционально незрелого. Или он младше по возрасту, или просто ну, в мозгах не совсем созрел до конца, инфантильный мужчина. Такие тоже бывают. Но чувства есть, да, чувства имеется. Теперь по поводу ближайшего будущего. А, еще также по этой карте, знаете, может быть отношение как к мамочке, к мамочкам, такая любимая, к которой можно прижаться, уткнуться, вот так. Ближайшее будущее, здесь есть некая у вас тайна, и в ближайшем будущем у вас скоро произойдет встреча, но она будет связана с какой-то тайной спорами, Ссорами, с разговорами. Нет, ну, не обязательно ссоры. Может быть совсем не будет ссор, просто будет встреча. Но она будет, знаете, как-то немножечко вот в какой-то конкурентной борьбе. Как будто бы каждый будет добиваться чего-то своего. Ну хорошо, давайте уточним, с чем это может быть связано. Дьявол. Зависимость, зависимость, зависимость. Семья. Угу. Угу. Может быть, это человек женат. Хотя не видно, чтобы он был женат. А если он женат, то он часто бывает где-то в отъездах и в командировках. Как-то не стремится он особо сильно обременять себя узами. Очень сильно хочет свободы. И вот это вот, этот лучик, эти три карты, которые говорит, говорят о его отношении к семье, к семье, они все в движении. Колесо фортуны двигается, рыцарь жезлов двигается, туз мечей говорит о свободе. То есть или этот человек недавно освободился от семейных уз, или же у него, знаете, какой-то такой формат в семейных отношениях, когда он постоянно в разъездах, командировках, то есть он не на месте. И вполне возможна ситуация, что если вы не жена, то вы можете... С ним встречаться, встречаться и вести разговоры о том, чтобы поменять ваш статус на статус замужней женщины. Может, если вы жена, то вы можете с ним вести переговоры, встречаться о том, чтобы наконец-то муж вернулся в дом в семью и перестал где-то пропадать. По поводу того, как он настроен, ну, по смерти и пяти пятерке. Кубков здесь возможны перемены, перемены, связанные с знаете, неоправданной надеждой. Обида, обида и желание быть победителем. Он хочет победить, хочет выйти из какой-то истории победителем. По поводу того, хочет ли он вас видеть своей женой. Так очень ровно. Ну, я бы сказала так, он не хочет ничего менять. Если вы жена, вы и будете женой. Если вы не жена, он тоже, он не хочет ничего менять. Он хочет вставить пока все так, как есть. Из негатива. Есть указание на присутствие некой барышни, которая негативно влияет на ваши взаимоотношения. Ну, он, эта барышня, она может быть не обязательно с ним во взаимоотношениях. Она может быть в вашем кругу и воздействовать негативно, на ваши мысли говорить вам что-то такое, что может вас ранить, быть неприятным для вас, знаете, вот быть для вас неким камнем преткновения. Но ну, вообще, когда появляются фигурные карты в этом лучике, я к ним всегда очень-очень так настороженно отношусь. Ну, то есть есть некая барышня, которая знаете, как будто бы не имеет к вам доступа. Но она почему-то в негативе. Она в состоянии ожидания. Теперь, для чего он встретился? Так, так, так. Но тут, наверное, для того, чтобы вы не были одной, чтобы вы включали свою голову, контролировали, что-то контролировали. Ага, и вот здесь у вас еще и король кубков. Ой, как интересно. Ну, во-первых, ни в коем случае этот человек не должен быть у вас в качестве любовника. Ну или же не так, или же он только лишь в этом качестве. Если он и есть любовник, то он только лишь в этом качестве и останется, другим он не будет. Если это так, постарайтесь от него ну, освободиться. Здесь бедность, бедность, духовная бедность, больше ничего нет. Причем обратите внимание, король кубков, кубков, даже если этот человек связан с огненной стихией, может быть у него есть какие-то личные планеты, в частности Луна в Овне, ой, в Скорпионе, в Раке или в Рыбах. Что-то в нем такое есть. Знаете, какой любовник, любовник умеет вводить в заблуждение и на будущее возможное будущее но знаете у вас не тут что-то будет и будет встречи будут совместные поездки знаете как совместная работа работа Работа, что-то будете делать. Может быть, взаимопомощь, взаимовыручка и плюс совместная работа. Может быть, это работа над отношениями. Очень, конечно, неоднозначный расклад. Достаточно сложно для меня он читается. Но я думаю, что вы, как барышня, земная и рациональная, вы со всем этим разберетесь.